Добрый день, дорогие слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня у нас пациент с острой зубной болью. У него флюс. И мы сегодня будем ставить пиявки, собственно, в ротовую полость и будем убирать эту проблему, потому что она острая. Наш пациент, ему... Около 50 лет. Мы его диагностику нейморологическую провели, карту здоровья его заполнили. Сейчас мы проводим пульсовую диагностику и э, задаем пару вопросов. Ну вот. А, у вас сахар повышенный? Не знаю, не знаю давление может быть сахаре, да? а вот, значит, ну вот у нас по пульсовой диагностике выделительная система практически на нуле, ну, поскольку у нас острое состояние, и, соответственно, практически все янские меридианы у нас требуют, требуют воздействия. Мы, поскольку когда мы пиявки ставим в ротовую полость, необходимо, это будет винтская сторона, ее загармонизировать янской. Поэтому мы ставим пиявки не только в ротовую полость, но и по ногам. Поэтому это будет у нас в следующих роликах. И если у вас есть вопросы, вы нам их задавайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго!